Hello everyone and welcome back to my channel. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. My name is Masha. Я очень рада видеть вас на моем канале. Today I want to tell you about first name, last name and a patronymic in Russian. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о фамилии, имени и отчестве в России. Как они используются? How we use it? Ну что? Let's get it started. Давайте начнем. Имя, a name, the parents selected when baby is born. Родители выбирают имя, когда ребенок родился. Например, most popular names in Russia is Михаил, Екатерина, Иван, Петр. И так далее. Все эти имена вам уже знакомы. All these names you already know. Но, интересный момент. But interesting moment. Некоторые имена имеют сокращенный вариант. Like a nickname. For example. Например. Мария. It's Маша. Сокращенный вариант имени Мария. Это Маша. All my friends, parents use Masha. Все мои друзья, родители используют вариант имени Маша. Следующий пример. Михаил. Михаил – это полное имя. Михаил из full name. But a nickname is Misha. Короткий вариант имени Миша для друзей и для родителей. For parents, for friends, it's Misha. Полное имя мы используем только в случае официального использования. Михаил we use only in formal way. Когда человек обращается в государственные службы или, например, на работе. Все люди называют полное имя. Мария, Михаил, Екатерина. Но друзья и родители используют короткое имя. Миша, Маша, Катя. Фамилия. Но в России фамилия имеет очень важное значение. По фамилии определяют человека. Фамилия записана в паспорте. И также фамилии часто пользуются в, во многих жизненных ситуациях. Например, Ирина Щербакова. Щербакова – это фамилия. Ирина – это имя. Отчество. Отчество содержит имя отца. Отчество consists of father's first name plus suffix. Имя плюс суффикс получаем отчество. There are four suffix, two for daughters and two for sons. При строении отчества мы используем четыре суффикса. Два для мальчиков, два для девочек. For daughters. Овна. Евна. The name Игорь. Игорь. Plus Евна. Suffix Евна. Игоревна. And Овна. Владимировна. The name is Владимир. Plus suffix Овна. Владимировна. Владимировна. Если отца моего друга зовут Федор, то он Федорович. The name is Федор, the suffix is -евич, Федорович. For sons we use two suffix – -ович, -евич. For daughters -овна, -евна. For sons -ович, -евич. Игорь Игоревна. Игорь Игоревич. Вна ВИЧ. Игорь знаем. Плас суффикс. ВИЧ. Получаем Игоревич. Имя. Плюс суффикс получаем отчество. Отчество мы используем только в официальном обращении к кому-либо. Например, когда я обращаюсь к моему учителю я буду использовать полное имя и отчество валентина ивановна валентина имя ивановна это отчество то есть ее отца звали иван добавляем суффикс овна и получаем ивановна валентина ивановна ну что же, давайте закрепим имя, фамилия, отчество. Имя имеет два вида – полное и сокращенное. Полное мы используем только в формальном случае. Короткое мы используем для друзей, для родителей и в целом в разговорной речи. Фамилия используется в только в официальных случаях. Но есть у каждого человека. Отчество используется только в официальном случае при обращении кому-либо. So Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, лайкните и пишите ваши комментарии. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Я желаю вам удачи, всего самого наилучшего, хорошей вам недели и всего прекрасного. Спасибо и до свидания.